Hey! This video will be about our hiking expedition in the mountains of Armenia. Armenia is a country of the Caucasus, friendly to Russia. My friends Lena, Seroza and I really love hiking and we will show you the features of Russian hiking life. We lost, <laughs> <laughs> <laughs> And the incredible beauty of nature in Armenia. There will be a lot of interest in Russian dialogue in this video, so turn on subtitles. Focus. It all started in year one. We went to the local store to buy groceries for the entire five days' trek. We went products that are lightweight, don't spoiled and cooked quickly. Ну, ладно, давайте потом гречу, <laughs> если вы так ее хотите. <laughs> а что, ну вот что ты еще предлагаешь попробовать? Ну да, ладно, давайте греешься. <laughs> Cereals, meat, cheese, bread, and not vegetables and not fruits. And some local products: Armenian lavash, basturma, cheese and spices. Мяска. <laughs> Что это? Чьё? Это бастурма, mm -hmm. вот это специи. Mm -hmm. И, короче, вот она прям хорошо. Загрузились. когда <свист> мы с Серёжей обсуждали, это было похоже. the time to leave the outskirts of the city local man stopped us and treated to cherries from his garden from the heart and wished us a good trip. Armenians are very hospitable people. And we did not have a time to go on foot, the another Armenian just forced us to agree that he pick us up. We arrived at a very beautiful place, Symphony of Stones is a set of basalt pillars located in the Garni Gorge in Armenia. <laughs> Такое наше симпатичное местечко? We got to the first place where we will pitch our camp. Наверное. Ну я все сделаю. Ну что, ты что, мы же бабы, мы же готовить должны. Ну вот, лучше соль перестать. Поссоримся, сейчас я возьмут вот, у меня соль и будут через плечо кидать. Чтобы иногда обедаешь, ну как ты ж воду, вот я с утра беру много воды зачем, чтобы обед сварить. А вот, если ты обедаешь, рядом. Ну здесь там воды, нам не надо, в принципе. Это взять. ночевать вот обязательно где вода есть. А так-то обед не обязательно, где вода есть. Ужин, готовим уже. А да, потом будем голодать. Да ну, я ну. поняла. Что, ну да. вот, смотри, вот у нас будет ужин и все. Ну да, и это. Ну и чай. Ну и чай. Вот мы и конек. Это сейчас у нас там лепешечка, мясо там. Можно побережем? Она заплеснет просто. Мы едим. Давай, ю Да, помидорка где-то проходила мимо. Нож у нас. Зачем? А Отламываюсь. Отламываюсь. Кого? Помидорка. Помидорку отламывать а -а -а. очень сложно. Откусываюсь. Ну, передавай по кругу. Помидорка дружбы. Это вот это снимать надо, Таня. Такая у не снимается у меня. У нас палатка открыта, да, на всеобщего заползания? Да, кстати. Плохая была идея. Потом решат, что русские алкоголики. Смотри, он Шесть косарей. А мы отдыхаем, а он, Серёга. Холодно, он мерзнет. We are going to sleep. Ура! I'm too. I'm too sleep. I'm too sleep. Спаченьке. Да? все поверим. Good morning. Чаю, да, завалили. Не-не, смысл вам кофееться, а у меня сюда а -а -а. чаю Значит, мы идем к водопадам. Сколько нам идти? Ну, мы, может, забьем на крепость, пойдем потом от водопадов сразу Это 11 километров пока. А там посмотрим. До водопадов, да? Начало второго дня, на счетчике 22 километра откуда-то. Начальная высота 140. Все. 8.33, мы стартуем. Погнали! Смотрите, кто... Грозила горох И сказала деду! давай, давай, давай, Баба, типа горох! Баба, типа горох! И сказала деду! Идем тут цепочку, мы скатимся. Не знаю, что все сцепится. Что вниз. Да, теперь я понимаю, почему те чуваки сказали, куда вы пошли. Вы идиоты. Но no, вераш. Вон там вроде какой-то резальный конец. Я здесь. Еле стою. Здесь че, кто-то живет? Офигеть. О, кресточки. Поднимешься, думаешь, здесь никого? Что только ты такой вот это все преодолел. Ради mm. того, чтобы посмотреть на такую красоту. Понимаешься здесь. А здесь люди. And as always, when we meet Armenians, they invite us and treat us. Here is Armenian hospitality. I can't We need to get up. Little Little How much Пока литра четыре <смех> есть. Малейкам а салам. Это он, да? While our hold, a local resident Сюда caught нет. up with us. А вы куда? А я туда, где никто нету. <laughs> <laughs> а зачем вам лопата? Лопата? Зачем ведет с собой вообще-то? Человек, не... подумай. Не знаю, что копать. Копачили, закапывали, <связь> закапывая <связь> пилили. Нет, воду должен вести на. Ага. Да. Вот, вот этот бутик. Представляете, ну это там Турция. Не, я просто хочу вот эту луну быстренько снять, пока она крупненькая еще, пока она не уменьшилась. Я не думал, что у меня лайф. Наса смотри. Блин. О, а я птичка, а я птичка, все в полете. Ну, в общем, в идеале мы сегодня доходим до озера банк, 14 километров, 900 метров подъема. Поскольку... Мы сейчас на какой высоте? 1900. Неплохо. 14 км. Легко! мы обязательно встретим солнце поклонников езидов. Езиды очень гостеприимный, колоритный и приятный народ. Они целыми семьями на летом уезжают на просторы гигантского плато. Это виду вот это. Где живут в больших палатках с металлической печкой посередине. Хм. Мне где кажется, они... вот эти камни, вот они посередине, mm. внутри этих камней ставят палатку. Mm -hmm. Просто видимо, они сейчас живут не там, где мы идем. Жарко только. Жарко, потому что нету никаких деревьев, никуда не спрятаться. Летают какие-то голодные птицы над нами. Они просто ждут. равнине сейчас мы поднимемся вот на вот этот холм и посмотрим что там будет новый холм или же мы видим наше озеро куда мы идем сегодня блин вы так лежите как будто бы вы не шли только что Дофига да. километров. Просто. И ты кому-то в кайф тут долго ходить, а мой хоп и все. Дело. не из тех, кто любит растек, Я могу тебе предложить пару килограммчиков своего рюкзака, если тебе так нравится. Сейчас должно быть озеро. Ура, мы пришли. Офигеть. Лучше, конечно, что без склона, Сереж. Прикольно, вон там вот они пасутся вообще. Клевенькие ага. такие. что мы так устали. Очень. Сейчас нашли место для ночевки. Вроде как. Мы с 8 утра на ногах. А сейчас сколько? Пол шестого. И, и мы не где-то Ну, 14, наверное. 14 да, километров под тяжелыми рюкзаками. Это mm. более чем достаточно. Еще и наверх. как-то ветер подул <laughs> и какие-то тучи странные. Покажи Арарат! Может быть. During the whole expedition Серёжа was very fond of looking at Арарат. <laughs> а вон Арарат! Ну, я надеюсь, что вы видите, вот прямо за тайне Арарат виднеется. Арарат! И где ты тут, Арарат, ребятки? Холодно капец вообще! Он сказал, что будет летний поход Поэтому я взяла одну кофту. Одну! Я До этого было очень жарко, а сейчас вот вдруг стало холодно и, может быть, даже дальше будет еще холоднее. In the morning, we moved out and almost immediately met the locals who treated us to lavash and cheese. Thank you. Thank you. орешки you. Thank you. Here, are you. <laughs> here are the onions. Only the onions <laughs> <are you> Это капец. Тяжело. Но хорошо, что хотя бы сегодня облака. И я не знаю, может быть, потому что просто накачался, но рюкзак как-то сейчас полегче стал. Может, потому что уже накачал мышцу, ну и плюс еще съели еду немножко. Горный снег. Кто хочет умереть? Как там <вот> так ушел? <звы> Сережа! Блин. Фигня какая-то. Мы потеряли Сережу просто просто. <свист> давай крикнем: мы тебя не видим вместе. Три-четыре мы, мы тебя, тебя не видим. Не видим! <свист> <свист> <свист> <свист> И, И кто-то найдет эту камеру. Рядом с тремя, с двумя скелетами. И третий еще где-то. А, а, вон он идет. Вон он. Где, где? Я его вижу. Где подписчики Татьяны. Я человек пенка. Вы были на пенной вечеринке? Вот она так выглядит, когда люди выходят, такие у-у-у! Берите с собой в горы крем. Не 40-30, а 90 плюс. Дошли до высокой точки самой, после которой мы будем уже спускаться. Вот. Сережа, тебе помочь что-нибудь? Сегодня мы здесь заночуем. Завтра сходим в радиалку, в кратер вулкана. Вот, потом переночуем. Сережа предлагает переночевать здесь еще раз. Все ваши там нужно, Может, подоить молочко будет на вечер. Всем привет. Сегодня была очень холодная ночь. Очень, очень холодно. Сейчас 6 утра. Серега встал в 5, чтобы приготовить завтрак. Макарошки с мясом, макарошки с мясом. Видели с утра макароны с мясом? After the breakfast, we went to the highest point, Mount Ashdak, an extinct volcano. Очень тяжело. Дует холодный ветер. Светит солнце, правда, но ветер продувает. Наша палатка. А вот с этой стороны озеро. Кратер. Здесь озеро и ледник. И когда он тает, озеро становится чуть-чуть побольше. Мы забрались на самую высокую точку нашего похода. Нет? Похода. Ну, именно мы же сюда не пойдем или пойдем? А, ну черт. Ладно. we have finally reached the highest point of our track the altitude is almost 3600 meters there are incredible beautiful views subscribe to the russian blog right in the comments what do you think about this travel format and if you want to hiking with us let me know